Главное его не разбудить. Так. Так, Так. Да. Чтобы было менее беспалемо, сделать. Так. Теперь мучьте, идиоты, в создания. Пойдем. Даже это <связываю> О, боже. А, да-да-да. Алё, это Тедди. Кстати, там по новостям построили парк, и ещё мы с вами рыбачим. Четырё. А чё, сезон рыбалки открылся? Да. О, ну я к вам сейчас прибегу. По-бырому. Кстати, да, там парк ещё открыли. Ипп, Тоже... ипп. И... Я здесь уже, сзади вас. Это... Ой, привет. Как рыбачиться? Нормально у ну, нормально, у меня уже, <смех> третьих меня рак... Сколько здесь <смех> дельфинов? Дельфинов очень много развивает. Ну, даже... да. Они красивых прыгают. Йоху. Смотри, как я прыгаю. Опа. Это ты дельфин? Я как дельфин. Да. Не, я, бо... я больше тебя прыгаю. Смотри, сейчас сделаем. Так ты-то со своим вот этим фигню этой. Тут откопал где-то на Darknet. Тут отсеяна нужна. На откопал. О, привет. О, я у тебя второй день работаю. Девочка Бензды. Да, я вас не знаю, кто вы такие. Ты... Я у тебя я уже что? один день. Олег, ну, ты что? Я, секретарь. я день... твой секретарь, ты что? Мы сработали. У тебя чего мозгов не хватает. Он специально это притворяется, чтобы... Да, да, да, Олег, ты что глупый что ли? Ну, ну, Олег, что что произошло, я этот? Олег, ты что, девочка Венс здесь стала, ты что, забыл? Зарплата. Он, что он, мне он делать? Он, а он, можно он, мне он... его жалобу кинуть? Я его с битой мэра отфигарю. Я он пересмотр Венсды. Видишь, какой чок? А, унитаз. Да, вон здесь. Так я хочу раковину научиться. А у меня такие. Ладно, странный. Он, не... а он специально плат? притворился, чтобы он... заплакать сбирка. У меня есть бирка. А наш там продается по чем-то, не? Да, она почему так, Кэти, да. Что вы говорите? Я же тебя жалобу подниму. кину. Оставь, может, Я цены у тебя подоржают. на уже день работаю. Плати мне быстро. Да. Лукал, лукал, Нет лукал, нету никаких лукал. заправок. Что, Олег, тебе глупый. Я твой секретарь. Ну, я с вами дружить не хочу. Этот сходит в каком-то вообще розовом, какие-то неадекватные. Ладно, вот этот что еще в классике это? ходит. Но ну, вот маска лишняя. Ты вообще как, как, как клоун выглядите. Я слышь я сейчас позову вообще хуй, Что, эту, эту королеву моя моды моя позову бучо. и все так все валяет сюда черный волосы я... сейчас будьте классика я чистая, я моя чистая моя. когда летишь отсюда классика ты чистая валяется же а как, он, а как меня бьют? Чистая за 10, классика. 10, 10, 10. Это... Классика чистая. Вообще... Просто я просто просто по классике так стоит. делаю. По классике а делаю! По делаю. А в классике делаю. Да сама не ты классика, я тебе сейчас глаза выцарбаю. Сейчас как веща отдам. Взял твою рыбу, заберу. На рыбу Золотая, забирай. Нервничка. Да ладно, забирай свою рыбу. А тебе не отдам на тебе рыбу. Ура, мне рыба. Ура, <связано> я выиграл в номинации рыба». Лови. Так, я теперь тут самый богатый человек на, это, на этом поводе. А я твой секретарь <связано> Так, вообще, как тебя Но зовут? Я больше, ты? я больше не работаю. Это. Олег. Иши сколиозики. Боже мой, что М -м -м. за... Плачь вот Что глупый, что, что ли? Да. Зарплату. Да я с клоуной не общаюсь, у меня клоуны бьют. Ну пошел. Хватит, способы... стоп! Я сейчас биту мэра возьму. Тут, ваши палки, ваши так, так, Олег, ты вообще Ой. что ли? Что? Офига, ты тут ходил, то, что ты нас не знаешь, тут велся как дурачок. Я, я тебя знаю, но меня да, стыдно с вами общаться. Как клоуны выглядите? Вот ты ты видел свою ты одежду. Вы... Бомж подвыпердышь. Ты вот мэр, ты вот мэр, ты вот посмотри. Как выглядит? Посмотри, мэр? как выглядишь, мэр как... выглядит. Ты посмотри, просто король моды. Рубашка. Вот это вообще выглядит как шут гороховый. Вот это голубо, полос... штрих. Ты выглядишь как вообще просто. Этот инвалид коллега третий показывает. Подвыпердыш. И себе. Я, я сейчас тебя в Глуп. Ну все, я бунт поднимаю за зарплату, кто сам? мной? Да, так. Я щас как Ладно, леща вам да, тут он... понадаю леща. Да, да, что, да, что он... Пигалец, я щас у тебя заберу, ты твой этот. Не имеешь права. Ты чё так А кто сказал бунт? то, что не имею права? Не а, не имею. Я а, как не леща, леща вам понадаю, сейчас? подличный та, леща поднимаю. Свои... Так. Свои... Так. Ну вот свои... леща. Всё, короче пошел так. так так так так мне нужно позвонить срочно по важным депутатовским делам да ты не депутат, где а? у меня макароны макароны где макароны он тики пряти пойдем за макаронами Боже. спустимся Где моя тысяча. Ну ладно, это еще не деньги. Себе а, штук 6. Да. Так, там по 6. Какие взять? Вот фиолетовый класный. Это, это еда. Нет, это... это не еда. Булочка, бутылочка, булочка воды. Так. Вот и все. Я ухожу отсюда. Так, теперь где талисман? А, вот он. Тики. Давай. Так. Даю карты ПТ. Ай. Какие веселые ночи. Ты что там делаешь? Я а? Я... Офигиршая. Что... Сейчас зайти. Э... Чё ты тут приперся? Ну, я этот. Посмотреть, насколько вы лузеры. Да, я заметил то, что ты у меня спирт талисман. А я, ты знаешь, кто я? Не знаю, но явно ты знаешь, кто я. Да. Кто Нет. Нет, кто-то не знаю. Ты знаешь, что кто-то, ну, один человек. Носит с собой волшебную шкатулочку, прямо в себе ее в животике носит mm -hmm. И вот, это Мы недолго. это исправим. Ну да, попытайся. Только не получится. Получится. Ну попробуй. Посмотрим, решишься на это или нет. чем мне решаться. Да а мне за ё... Кролик, кролика тебе в этом тоже не поможет. Мне поможет слияние талисманов. Ты где неудачник? Ну, удачи. Неудачник. Неудачник. Может быть, и удачником, но только чтобы тебе это сделать, тебе нужно кое-что рассказать всем, да? А ты где? А я, заб... я кое-что запрограммировал. И если со мной что-то случится, или я что-то забуду. Мое кое-какое творение сразу будет и расскажет кое-кто, кто носит с собой волшебные чемоданчики. Так что советую просто тебе сдаться и все, и отдать сразу свои камни чудес. Почему ты не забрал сразу всю шкатулку? Может, ты летать прекратишь? Ты где вообще? Ну, лично на данный момент с тобой разговаривает мой синтимон в Я поэтому могу летать, хоть смогу прыгать, хоть скакать. Хорошо. Тебя, так. Но он сразу расскажет личность хранителя и поверь Учитывая то, что случится, ты не сможет меня даже ничего сейчас делать, потому что я это всего лишь. Затем у меня есть вот такой вот камень чудес хороший. И они сразу принесутся в рандомное место. Если ты хоть какой, хоть используешь хоть любой слин, они сразу принесутся в любое рандомное место. И дадут самым плохим людям, которые есть на свете. И чем? Ну, так что тебе тебя нет выхода слиять ко мне чудес и загадывать желания. Потому что все за кто хранитель, а зачем ему людям это знать? Ну, так я сделаю еще раз, и никто не узнает. Ну, так. Знаешь, значит, есть какой-то лимит, потому что ты мог давным-давно загадать то, что все злодеи исчезнут, перестанут использовать камень павлина. Но ты же так это не сделал? Ну, да, потому что это много силы и энергии. Ну, вот. От одного раза можно и умереть. Ну, значит, ты не будешь это делать. Ну, Мне значит, всего это... хранителю я навредить-то может быть и не хочу, а вот тебя А я что сделал? Хочу. Что и сделать? Насал опустить тебя. Что я сделал? Ты тебе вот рассказать все, что ты сделал? Да. Можешь может, тебе еще сразу номер карты дать свои? Ну, можешь, давай. Что делать, сколько по наличке-то? Больше, чем у тебя, явно. Покажи, чёк. Где же твои команды, друзья, неудачники, а? Без понятия. Ну, они какие-то слишком бесполезные, да? Пора тебе отлететь. Что это за такое оружие? Где-то я его уже видел. Где? Да, я купил там. Продается в, в Икеи. Так, почему причем тут наш город? Что думаешь, только в вашем городе тушь ту нахожусь. Может быть, может быть, а может быть и нет. Ну, я советую тебе кое-что поговорить с одним человеком, потому что человек очень сильно небрежно использует шкатулку, поэтому я сразу разузнал, где он, просто посидив за ним. Мы с тобой, кстати, уже знакомы. И очень не можем быть. С тобой знакомые, ну, может быть, и знакомы, но личность ты не знаешь. Так кто сказал, то, что я знаю твою личность? Мы с тобой просто очень старые друзьяшки, которых ты убивал. Сто восемь. Что делал? Знаешь, что делал? Ты что? о чем? Я ни о чем. А вот теперь закончу начатое. Гатюка, привет. Пошёл. Вселяю амок. З -з Змейка, поставь-ка второй шанс здесь. Ну и теперь, если он что-то повторит, используешь второй шанс. Так, это не все, что я хочу сделать. Теперь следующее, это ты. ты же всего лишь селить амок в тебя. Так, так, так. Амок можно, правды и избежать. Если ты в меня не вселишь амок, знаю об этом. Хорошо. Ты же прекрасно же... помнишь. Змейка, змейка уже под моими контролями, если что, она использует второй шанс. Но это же не все, что я хочу сделать, да? Она стоит, дорогой. Так. Это не Ладно, тебя пузыр. оставим. Пофиг на тебя. Ну, правда, блин. Суперкот, ты Ой. где, Ваяж? Написано. Ладно. Челка, помоги мне! М? Помоги мне, пчела. Мистер что? Баг мне дал камень чудеса, злодей меня атаковал и очень сильно ударил. А ты меня не обманываешь? Ну, талисман же был у мистера Бага. Вы же победили. Забыл, о, что ли? Ты еще жив? Да. Я живой. Вселяю мок. Теперь да, пытайся да, парализовать, мистера а Бага. Ваяш. Стой. Стой рядом со мной. Стою. Так, все, просто стой. Ничего не делай. Уселяй, ну, а мок. Собака теперь твоя цель. Забрать камень через Мистер Держи. Бага. Но только делай вид, что тебе никто стоп. не амокутизировал, Нападай. О, соединяй. Только тихо. Да, стоп. Все. Вспом... никому. Нет. Тебя, я да. Не Нет. Только не, не это. Прыгать умею. ты не говори, то, что ты отдал талисман. Кому? Ага. Так, Мистер Бага. Создайся. Да-да-да. где? А вот это. Я сверху. Э, вот. Создайся, мой творение. Какой же интересный вопросик почему-то. Не работают, не создаются мои творения. Ну ладно. Сил мало, неопытный пупсик. Сама Чё ты, ты неопытный. Не тут... Чё ты стоишь? Ничего. Чё пялишься на меня? Ладно. А? да можешь ой привет Бак. привет не подходи ко мне а как дела у, тебя? у меня а -а -а. все хорошо ну, В принципе, и... я... у тебя а, уверен, что у тебя все хорошо? а ну да моя давай давай я готов и я. на него и не работает откуда у не у него вторая такая штука Котяра! Проще мне О, важно, мне. когда Смотри. мы, мы камни, когда мы заберем их камни? Кто ты забыл? И и идешь На и... Ну вот да. и ничего. А когда Нет. ты так все-таки надо будет джахнуть хранителем. Ладно. Разбирайтесь, супергерои, потому что пока я не изгоню из за вояж. Ты кота свой тупой, Веном ничего не сделаешь. И так меня же, как в принципе в руках? и мне. Ты? Хочешь, я прочитаю это слово? Защита. Липец, а? Если... Ну давай, попробуй что-то мне сделать. Отлети. О, а как больно, я сейчас подведу. Да -да, ну, с... конечно же. <свист> Привет, мистер Бак. Ай, а, да ты тупой. Имбицила! Имбецила. Да лучше бы нам помог с этими амбу амбутизированием. О, короче, что-то типа Че тебе надо? Всех. А друг в нем тоже омок. Не а он ну, мне он ничего делает. не сделает. У нас есть защита. Ой-ой-ой, а! ну, хотя бы кота на, на Полетел отсюда. Кот ко мне. Эй! -эй. Мови, кота. клевер. Что с ним? Неужели его парализовали? Я вернулся. Не забывай, мистер Рыбак, я уже успела... А что произошло, почему? Почему этот? Там лупят кого-то. Кого лупят? Да, так, ты чё припёрся? Нет, стой! Клевер подбедовал. Что же нам делать? Ну он же должен скоро докрессонироваться, по сути. Вы локошки, вы что, серьёзно считаете, что у него не работает? Да. У него любая с... Так, мистер Бак, понимаю, мы с тобой не знакомы, но Ты кто вообще? я хочу ознакомиться. Меня зовут. Я еще не придумала свое имя. Меня вот только сегодня подарили талисман на день рождения. Ну, а у тебя что, ламинарий Ты на волосах? Меня не волосы? клевер. Ну, клевер, да. но другой владелец. Ты... Смотри, у него ламинарий на волосах. Он ламинарий. Он ламинарий, Мне дали да талисман на не нет. время. Нет. Мне дали талисман на время. Ну, Ильна, всегда, я не знаю, просто хранитель кинул, и даже... Понятно. Да иди ты отсюда. зачем ты ламинария кинулся? У них амок. У них Стой. Так, так как тут Агра знает имя хранителя, поэтому... Агра знает имя хранителя? Да. Хранитель мне передал свою шкатулку и остальных камней чудес. О, нет. Так, как я Чтобы понимаю, это было в ни безопасности. безопасности. Ни хамок, в хамок, но мы только что сказали, ты чё? Ох, Глухой, что ли, реально? Ну, я, я говорю Конечно, то, что нет. я думаю, как чистит. с ними справиться. Уши как бы, него... знаешь, почему он ничего не слышит? У него же ламинарин. на вот. башке, А вот знаешь, у меня знаешь, какая моя способность? Какая? Заставлять летать. Ну, а у меня защита. Ну, она защита а ха -ха. от а. Нет. Я бы мне уже все... Подруг у не ⁇ мамок. Собака, нет. Пес, давай говори. Так, вы весите меня. Спасите меня. Отлетели мухи. Мои подчиненные. Все. Перезарядите ковальню. Ага. Стрелять. Возле банда. Возле банка. Всё, я лечу. Да куда я ты полетел? Леч... Я больше не неужели... летаю. Обращайся. Так, ну, кошки, у меня есть кошачай. идея. Клип трансформация. Чтобы Пошу победить. Пошу. победить, меня так есть. Так что идея. вы лохушки, вы что-то тут надумали или еще не надумали? Я а ты где? Кто, -то кто -то ты? ты? Я этот э, Павлин. Эй, Павлин, павлин иди-ка сюда. А, а, вон он. Павлин, павлин, мы Апелин. сверху. Смотри. Ну ладно, поздравляю, что... Обломайся. Если я узнал личность хранителя. Незадолго до того, до его... Ну, значит, я все равно начну ему угрожать, угрожать всем. Ну, угрожаю, угрожаю, угрожаю всем. В у него А, по телефону звонят. Так, отключим эту фигню. Ну ладно. Я в силе у него мог и заставлю рассказать? в том. Да, делов там. Не забывай, что у него тоже защита. Ну, не забывайте то, что у меня тоже есть козырь в рукаве. Ну, твой козырь это... Я бы сказала, что у тебя... Это Какой вот, козырь? пятитысячная купюра, на, поймай. И то для тебя много будет. Мой козырь... Это... Немножечко я ни одного хранителя ограбил. Отлети от меня отсюда. Я запрещаю тебе стоять Может быть, ты рядом подумаешь... с нами. Ты что, собака шалела вообще пигалица? Сопротивление. <сёк> ну, ну, ну, ну, ну, ну ладно, давай. Получили вещи. Селедка? это, а... это селедка с... под штрубой. Молодец, мы вами. Это кто такая? Это... Это суп из нее можно сделать. Этот. Так вот, я предлагаю вам просоздаться и сразу камни Если тогда всем будет проще, легче и добрее. тебе? Да, твою... Ну да, крокодила. я сейчас, прям, прям сейчас хочу отдать тебе. Твою лапу. Твою лапу. Твою лапу. Твою лапу. Твою лапу. Твою лапу. Твою я что мне так, ну, так давай я тебе помогу. Нет. Нет, спасибо, я не сам. Не надо. Может быть, когда-нибудь в жизни я раскрою свою личность. Я потому что сейчас. вы все равно ничего не сделаете. Всем пофиг. Вытроете, свою личность. Но в целом, мне даже жалко. Вы такие неудачники, серьёзные. А Надейтесь победить меня. Да. Я буду в этом теле, а потом буду в другом. И может да. быть, когда-то до ваших тупых мозгов догадается, то что я вернулся. Кто это? Ну, в целом, на этом вам mm -hmm. хватит и достаточно. Я изгоняю всех амок. Ну, может быть, это Ну, все давай, валяй. Ну, да. Это бесполезно. может быть... Что-то было. А, бесполезно. Ну, только ни одного вас не смущило. Да так, ты... Ваяж, ну ладно. А что произошло вообще? Ну, да неважно. Самое главное сейчас это нора. Нору он зайти не может, так как... Баникс у нас... меня не хватит. Он не закрыт для всех супергероев, кроме Баникса. Баникс куда-то в дикарее. Да, с меня тоже. А мог Мистер Бак, ты потерял камень через Павлина? Ну, крали у меня его. Да не у меня, а даже у хранителя. А подожди, не у хранителя. Ладно, ничего. Привет. ты приперся? Я пытался найти, где сидит кому. Ты кто? И че ты нашел? Да. Он просто начал подыгрывать то, что вы его потеряли. Они сейчас это нас, сейчас собака нас с абортом заберет. Человек меня сейчас нет Нет.